здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала давно не виделись мне пишут куда я пропала хотя пропустила только два видео новолуние 1 февраля и общий прогноз на февраль были причины позволила себе отдых но теперь буду стараться делать ролик на каждое астрологическое событие и снова начну записывать прогнозы на месяц по знакам зодиака а сегодня расскажу вам об астрологической погоде на неделю 7 13 февраля 2022 года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 и если делить лунный цикл по аналогии с временами года, то вторая фаза — это лето. Цветом этой фазы является зеленый, цвет природы, молодости, жизни. Как и молодость, вторая фаза требует от человека выхода энергии, активных действий. Но нельзя растрачивать энергию так же легко, как в первую фазу, в период первой четверти. Вторая четверть лунных фаз это период получения. Луна растущая, приближается к полнолунию. В эти дни люди ощущают острую потребность в общении, что делает людей более уступчивыми, способными к компромиссам. Поэтому неделя с 7 по 13 февраля подходит для важных переговоров, как приятных, так и не очень. В целом благоприятная неделя. Ретроградности Венеры и Меркурия закончились. Серьезных напряженных аспектов нет. Луна растущая. Появляется прекрасная возможность укрепить свое положение в обществе, решить профессиональные задачи, установить баланс между внутренним и внешним. 8 февраля Марс и Уран в гармоничном аспекте, что поможет в короткие сроки произвести обновление в своей жизни, особенно в социальной сфере. Также запустить новые проекты, сделать более эффективной работу в коллективе. С 11 февраля на 7 месяцев Белая Луна, светлая кармическая точка входит в знак Водолея. Этот транзит помогает обрести независимость, найти свое место в обществе, почувствовать себя свободным человеком. Запишу отдельное видео в ближайшие дни. 11 и 12 февраля. Соединение Плутона и Меркурия. Это время завершения многих вопросов, начавшихся еще в декабре 2021 года. Финансовые дела благополучно решаются. Достигается согласие с партнерами по темам общих денег, совместных ресурсов. 13 февраля Венера и Марс соединяются. С этого дня и до середины марта благоприятный период для личных взаимоотношений. Вселенная дарит нам всем подарок под день Святого Валентина. Заканчиваются кризисы в отношениях, пары получают шанс вдохнуть в них жизнь, обновить свои чувства, воплотить свои желания в реальность. Начинается долгий благоприятный период для людей творческих профессий, шоу-бизнеса, индустрии красоты. Внешняя атмосфера благоприятная, значительно меньше мусора в информационном пространстве, что позволяет сосредоточиться на главном, решить текущие житейские вопросы и получить отличные результаты от приложенных усилий в течение этой недели максимально включаются энергии водолея ведь новолуние 1 февраля было в этом же знаке влиянию луны подвержены все люди это ближайшее к земле небесное тело вторая четверть луны Период максимальной активности. И в жизни многих людей происходит обновление. Солнце движется по водолею. Это знак воздушной стихии. Период растущей луны. И это шанс сделать глоток свежего воздуха. Запустить процессы регенерации. Как в собственном организме, так и в обществе в целом. Все имеют возможности для перемен к лучшему но для этого нужно посмотреть под другим углом на существующую ситуацию, проблему или событие. В период активных энергий водолея успех зависит от готовности человека принимать иную точку зрения. Водяной тигр вступил в свои права, поэтому активные социально ориентированные личности почувствуют приток жизненных сил и энергии для того, чтобы реализовать свой потенциал, добиться результатов, и поставить перед собой новые цели. Неделя с 7 по 13 февраля, вторая четверть луны, и этот период знаменован новыми влияниями, идеями, веяниями, социальными условиями, которые удобны для большинства людей, и это позволит почувствовать себя свободнее. Это период посева семян, Поэтому не отказывайтесь от того, что на первый взгляд выглядит иначе и непривычно. Это время интеллектуальных озарений, которые помогают понять, в чем же дело, или найти решение, над которым безрезультатно долгое время работала группа людей. Знак Водолея отличается своей неординарностью и оригинальностью. Транзит Солнца по знаку Водолея вперед растущей Луны максимально активизирует его потенциал. Принимая энергии знака Водолей, человек получает возможности для того, чтобы создать фундамент будущих успехов и, в общем-то, спланировать свое время на ближайший год. Водолей ⁇ знак стихии воздуха, а это значит, что ментальная деятельность, обучение, коммуникации, исследования ⁇ это инструменты для осознания своих сильных сторон и социального роста солнцем водолеи управляет уран высшая планета в течение недели в напряжении с солнцем но энергия взаимодействия между небесными телами настолько велика что она может послужить причиной многих событий в жизни тех кто боится перемен на своем жизненном пути и всячески их избегает Принудительные изменения войдут в жизнь тех людей, которые долго топтались на одном месте. И нет смысла противостоять активным планетарным влияниям. Действительно, неделя очень благоприятная для активных действий по улучшению качества жизни. Многие люди смогут обрести уверенность в себе и в своих силах, способностях, талантах, профессиональных и деловых качествах. Появятся возможности и шансы получения новых знаний, образования, прояснится работа сознания, значительно улучшатся мыслительные процессы, легче будет конкретизировать ход рассуждений. Поэтому отличное время для деловых переговоров, сделок купли-продажи, усиливается ораторский талант, способность выражать свои мысли правильно. Солнце в водолее в период растущей луны способствует развитию и расширению контактов, связей, коммуникации, знакомствам в образовательной, научной или деловой сферах. Если вам нужно собрать аудиторию, прочитать лекцию, пройти собеседование, подготовить доклад, используйте это время по максимуму. Появится много новых идей, возможностей получения новых знаний, которые помогут повысить уровень профессионализма. В понедельник, 7 февраля, растущая Луна в Тельце, в гармоничном аспекте с Юпитером, соединяется с Ураном. День очень ресурсный, планетарные энергии помогают приблизиться к своим целям вплотную. Энергия везения сопутствует тем, кто долгое время идет по честному пути созидания. Также в этот день появляется излишний оптимизм, склонность к авантюрам, что не дает человеку здраво оценить опасность. Избегайте финансовых махинаций и получения денег обманным путем. Рассудительность и предусмотрительность необходимы, если хотите максимально эффективно использовать благоприятные возможности этого дня. 8 февраля во вторник растущая луна в Тельце в гармоничных аспектах с Марсом, Венерой, Нептуном, Плутоном, Меркурием. Но присутствует некоторое напряжение от квадратуры, с Солнцем и Сатурном. Однако сочетание напряженных и гармоничных аспектов – это возможность получения максимальных результатов благодаря приложенным усилиям. Продолжаются благоприятные влияния понедельника. День распутывания противоречий, нахождения правильных решений, благополучного развития бизнеса, финансовых дел. Поэтому, уважаемые дорогие зрители, на 7 и 8 февраля запланируйте самые важные дела. И вы обязательно получите желаемый результат от всего, что будет инициировано в понедельник и во вторник. 9 февраля в среду период Луны без курса в Тельце с 6.47 до 12.26 по киевскому времени. После чего Луна переходит в знак Близнецы, где находится под управлением Меркурия который соединяется с Плутоном. Отличный день для решения финансовых вопросов, публичных выступлений, информирования масс людей и влияния на общественное мнение. Если вы захотите, чтобы вас услышали, используйте этот день. Но учитывайте, что действовать нужно после 12.26 по киевскому времени, то есть после окончания периода неэффективной Луны. Вторая половина дня благоприятна для любых дел, коллективных мероприятий, важных совещаний, дел, связанных с общими ресурсами, налогами, долгами, имущественными вопросами. 10 февраля в четверг растущая луна в близнецах в напряжении с Юпитером и в гармоничных аспектах с Солнцем и Сатурном. Утро мрачноватое, однако в течение дня тучи рассеиваются, настроение улучшается, дела делаются. Легче адаптироваться к любым ситуациям, принять новые правила, нормы, инструкции, без проблем занять удобную позицию в каком-либо социальном процессе. Или просто привести свою жизнь в порядок, найти ответы на самые актуальные вопросы. Благоприятные тенденции недели продолжаются также и в четверг, 10 февраля. 11 февраля в пятницу практически весь день с 10.22 до 26 следующего дня, то есть до 12 февраля, период Луны без курса. Пятница подходит для завершения работ, текущих дел, но это неблагоприятное время для начинаний и прояснения серьезных тем. Может возникнуть странное стечение обстоятельств, усугубиться какая-то волнующая тема, мысли путаются, тревожность усиливается. Возможно, вбросы ненужной информации с целью расшатать ситуацию. В общем, лучше всего заниматься текущими вопросами, домашними делами и меньше смотреть телевизор в пятницу 11 февраля. 12 февраля в субботу растущая луна в Раке в гармоничном аспекте с Юпитером. Хороший день для семейных мероприятий, встреч с родными, серьезных разговоров с родителями и детьми. Конфликтные ситуации можно благополучно нейтрализовать и найти общее решение, полезное для всех. Субботу и воскресенье лучше всего провести в кругу семьи с романтическим партнером. Это поможет укрепить существующие взаимоотношения, обрести психологический комфорт. И это день вдохновения для творческих личностей, важных осознаний, понимания глубинных причин происходящего. 13 февраля в воскресенье растущая луна в раке в оппозиции с Марсом и Венерой. Аспекты дня могут давать противоречивые ситуации, эмоциональную узвинченность. Но даже если конфликт возникнет, он быстро исчезнет, без негативных последствий. Венера и Марс формируют соединение, что очень благоприятно для любовной сферы. С этого дня и до середины марта время романтики, позитива